Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум. Итак, мы говорим об отечественном антипедиадин препарате, который используется уже в отечественной практике. Продгалимаб. Он зарегистрирован уже более около полутора лет назад. И торговое название Фортека действительно это первый отечественный пд ингибитор. Он несколько отличается от препаратов, зарегистрированных уже аниволумаба, пембролизумаба. Во-первых, он относится к классу иммуноглобулинов G1. У него есть лаламут которая позволяет достичь большей эффективности с меньшей потерей в смысле нежелательных явлений. И вы все прекрасно знаете, что было такое исследование Миракулом, которое стало регистрационным исследованием для лечения пациентов с нерезектируемой метастатической меланомой. И в этом исследовании сравнивались две дозировки препарата: 1 миллиграмм на килограмм веса и 3 миллиграмма. И оказалось, что препарат действительно работает. Он эффективен. И очень хочется спросить вас, сегодня уже эти цифры звучали, насколько были внимательны вы. Эффективность протголемаба в качестве первой линии у пациента с метастатической меланомой кожи. Каковы результаты трехлетней общей выживаемости? На сегодняшний день мы имеем результаты вот по исследованию миракулам трехлетней выживаемости. 38%, 55%, 60% или 75%. Пожалуйста, ваше мнение. Пожалуйста, коллеги, голосуйте на сайте. Так, ну давайте посмотрим дальше. Хорошо. Большинство ответило 60%. Смотрим. Итак, на сегодняшний день действительно известны результаты трехлетней выживаемости пациентов на основании результатов исследований Миракулом. Если взять общую популяцию, то это 43%. Если взять популяцию только меланомы кожи в качестве первой линии, то трехлетняя выживаемость равняется 55% ответил, сколько там, 27% ответь тот, кто участвовал в голосовании, и мы на сегодняшний день убедительно знаем уже на результатах вот такого трехлетнего наблюдения, что препарат работает как у брав мутированных пациентов, так и у пациентов, которые не имеют мутации в гене БРВ. Мало того, препарат достаточно эффективен у пациентов, у которых есть поражение центральной нервной системы, но и препарат эффективен у тех пациентов, которые не имеют эти эти изменения. То есть, да. Посмотрите, достаточно высокие результаты общей выживаемости у категории пациентов с поражением головного мозга. И если мы сравним результаты трехлетнего наблюдения у пациента, трехлетней выживаемости, посмотрите препараты пролглема, пембролизумаб и неволумаб, результаты практически одинаковые. Это не прямое сравнение. Но более 50% переживает трехлетний рубеж. Здорово? Конечно, здорово. Это говорит о том, что мы сейчас с вами живем, конечно, в эпоху таких эволюционных революционных изменений. Мало того, на сегодняшний день мы знаем, что проглемаб достаточно неплохо переносится нашими пациентами и а, мало а, нежелательные явления чаще всего в виде эндокринопатии. И а, знаем на сегодняшний день, что нежелательные явления коррелируют с эффективностью, с эффективностью терапии. И если мы говорим о тех нежелательных явлениях третьей и четвертой степени, то их частота абсолютно не выше и даже ниже по сравнению с теми препаратами, которые уже зарегистрированы ранее, были неволумаб и пемпролизумаб. И если говорить о нашем э, применении, о применении вниз, онкологии имени Петрова. У нас 12 человек участвовали в исследовании Миракулом. Да, это небольшая категория пациентов, но мы на сегодняшний день можем уже подвести некоторые итоги именно тех пациентов, которые участвовали в этом исследовании Миракулом. И можно сказать, что пациенты были достаточно различные. В основном это были, конечно, пациенты в удовлетворительном состоянии. Треть пациентов имели повышенный уровень ЛДГ, то есть это неблагоприятный такой фактор. Большинство треть пациентов уже получали не первую линию терапии и кожная локализация меланома была у двух пациентов. Позже несколько остановимся на клиническом случае. И более трех зон метастазирования имели больше половины пациентов. Какова эффективность терапии? Не было полных ответов, но с другой стороны 25% частичных ответов и стабилизация процесса более чем у половины пациентов. В целом более 80% пациентов ответили общим ответом на иммунотерапию. Ответ Конечно, конечно, неплохой при длительности терапии более 9 месяцев. Это вот наши собственные расчеты. Если говорить о профиле безопасности у нежелательных явлений, то можем сказать, что препарат у нас создал впечатление, он удовлетворительно переносится, и нежелательные явления наблюдались в любой степени, более чем у половины пациентов, 58% составила частота. Нежелательные явления третьей-четвертой степени были у 16% пациентов. И прекратили лечение из-за нежелательных велений. также вот два пациента, что составило 16%. И коротко о, о, о пациенте, который у нас получал лечение по поводу увиальной меланомы. У него э ранее была оперирована э почка по поводу э рака почки пилохирургического лечения в 2012 году. Э э обратился он к нам по поводу распространенной формы увиальной меланомы. И на сегодняшний день вот здесь представлена та иммунотерапия, на которой на сегодняшний день существующие по поводу лечения увеальной меланомы. И, к сожалению, вы знаете, что результаты недостаточно эффективные. На сегодняшний день самым эффективным методом является это комбинированная иммунотерапия, которая дает объективный ответ у 18% пациентов при общей выживаемости 19 месяцев. Ну и что говорить о нашем пациенте. Наш пациент, вот, как я уже сказала, первичный множественный опухоль. В 2013 году инуклеация глаза у него была выполнена, и через 4 года у него появляются множественные метастазы, что характерно для этой локализации, для этой вида меланомы. Это поражение печени. Он получает химию имболизацию с внутриартериальным введением декарбозина, Он получает химию иммунотерапии, но, к сожалению, прогрессирование процесса. И больному предложено участие в исследовании с применением пролгалимаба. И вот мы хотим обратить ваше внимание, что ответ был стабилизация. Но стабилизация сохраняла в течение 9 месяцев У таких пациентов а вот с таким распространением процесса и с такой именно опухолью веально-беладума, ответ неплохой. 19, 9 месяцев это стабилизация процесса. Но при этом были и осложнения лечения, длительно текущий пульмонит, который влиял и на качество жизни пациентов, который требовал наблюдения, назначения глюкокортикоидов и цитостатической терапии. Какое еще у нас есть, есть применение и наша, наша реальная практика применения пролголемаба? Мы используем и препарат, это внутреннее такое у нас клиническое исследование вне адювантном режиме у пациентов в третьей стадии. Больные, которые имеют измеримые очаги, которые эти пациенты получали у нас пролголемаб, 4 введения в стандартной дозе 1 мг на килограмм веса, потом оперативное вмешательство и в зависимости от гистологического ответа решался вопрос о дальнейшей, дальнейшей терапии. На сегодняшний день уже у нас включено 15 пациентов и, как видите, мы встречались с разными ситуациями на лечении на фоне лечения продолимабом. У нас было и гиперпрогрессирование, и псевдопрогрессирование, но были и хорошие ответы, на которых бы я останов... хотела остановиться. Это вот такой небольшой пока срез данных. Мы не подсчитывали пока статистических результаты Это несколько позже. О них остановимся. Ну вот первый пациент, который имела меланомы кожи правой голени с поражением региональных лимфатических узлов, транзитным метастазом, которые были доказаны морфологически, и экстазионная биопсия была проведена, метастаза в гулине. И затем пациент получал это проглимап. И на фоне проглемаба мы делаем повторное гистологическое исследование и доказываем, что только 5% осталось клеток меланомы, что говорит, конечно, об эффективности препарата. И другой пациент, 58 лет, безпигментная меланома, место распространенный процесс, хирургическое лечение было в прошлом году, прогрессирование процесса, также регионарное метастазирование, получает неодевантно... Четыре цикла прогоримаба, затем хирургическое вмешательство, лимфодиссекция и в этом материале мы видим, что полный патоморфоз метастаза меланома. Что оно оказывает и морфологи? Вот данное морфологическое исследование у пациента до начала лекарственного лечения. И вот этот ответ, который уже после проведенного, проведенного лечения иммунотерапии пролголемабом, мы видим полный ответ, то есть некроз, некроз опухоли, что доказывает, конечно, об эффективности терапии. Таким образом, мы можем, подведя итоги, сказать, что, конечно, пролголемаб продемонстрировал свою эффективность не только в рамках клинических исследований, но и в реальной клинической практике, что, конечно, заслуживает абсолютное внимание. И эффективность она прослеживается у всех у различных категорий пациентов, вне зависимости от наличия мутации БИРАФ и у пациентов, что важно очень, с поражением центральной нервной системы. Он обладает препаратом достаточно благоприятным спектром токсичности. Нежелательные явления, как правило, коррелировали с эффективностью препарата. И его применение в качестве первой линии доказало, что результаты трехлетней общей выживаемости достаточно высоки. Если в, полной, в общей популяции это 43% трехлетней общей выживаемости, если взять только пациентов, которые имеют меланомы кожи, то это 55%. Согласитесь, это достаточно высокий процент. И опять же, подчеркну, что это наш первый отечественный антипедиа-1 препарат. Спасибо большое за внимание.